Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. 8 августа следователи посетили Сорочинскую птицефабрику Родина, где второй день коллектив не выходит на работу из-за долгов по зарплате. По словам работников, на фабрике отключен газ, возможно отключение электричества. Причиной тому долги Родины за потребленные ресурсы. При таком развитии ситуации птица погибнет. Вот оно, эффективное капиталистическое хозяйство. Птица погибает почем зря, а работники окажутся на улице в небольшом городке, где новую работу найти почти невозможно. Бензин в России подорожает из-за повышения налога на добавленную стоимость, который вырастет на 2% с нового года. Исследования Института Адизеса показали, что 80% опрошенных руководителей крупных компаний собираются повысить цены, переложив повышение налоговой нагрузки на потребителей. Повышение цен стоит ожидать уже с 1 января 2019 года. Как всегда, буржуй готов воспользоваться любым поводом для повышения цен. Естественно, что под предлогом роста НДС цены на бензин повысятся, повысятся куда больше, чем на 2%. Обанкротившийся Тушинский машиностроительный завод был выставлен на продажу на сайте Авито. Теперь некогда крупнейшее авиакосмическое предприятие СССР, которое еще 30 лет назад производило космический корабль «Челнок Буран», теперь продается среди БУ колясок и поношенной одежды. Ну о каком космосе может идти речь при буржуазной России, когда система, даже советское наследие поддерживать не в состоянии, не говоря уже о строительстве чего-то нового? Января по июль 2018 года чистый вывоз капитала из Российской Федерации частным сектором увеличился почти в 2,5 раза и составил 21,5 миллиарда долларов, сообщил Центробанк. При этом за аналогичный период 2017 года этот показатель составил 8,7 миллиарда долларов. Отмечается, что причиной данной динамики стал рост иностранных активов в прочих секторах, а также продолжающееся сокращение обязательств банков перед нерезидентами. «Товарищ, наша буржуазия сколько угодно может утверждать, что борется за национальные интересы. Но факт остается фактом. Капитал всегда интернационален, и если нашей буржуазии будет выгодно продать нашу страну с потрохами, к примеру, США, то она обязательно это сделает». В гостинице «Покровская» построенной РПЦ на деньги благотворителей нашли люксы с сауны и номера по 180 тысяч рублей за ночь. Номера стоят от 6 до 180 тысяч рублей, при этом в чеке за проживание оплата называется пожертвованием. Такие взносы налогом не облагаются. Давно пора понять, что РПЦ, как и любая другая религиозная организация, существует лишь с одной целью – зарабатывать деньги на доверчивых гражданах и оправдывать действующий строй, получая за это свою долю. Депутат Госдумы, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о доме своей дочери в Подмосковье. Ранее новая газета сообщила, что дочь Леонида Слуцкого владеет домом в подмосковном поселке, стоимость которого примерно 140 миллионов рублей. Издание пишет, что депутат оставил без ответа звонки и вопросы журналиста. Политик добавил, что дом строил будущий муж дочери, а депутат только немного помог со стройкой. «Товарищ, хватит пахать на буржуя, пока он за твой счет строит виллы».